И лет назад были придуманы правила, которые называются копирайтом и которые должны были выполнять какие-то функции. Почему у нас в Беларуси эта тема является такой, я бы сказал, заморской, как, это, как уже вот было <сих> сказано, и, ну, может кому-то показаться на основе, я не согласен, потому что вот более 4 миллионов пользователей интернета, и вот, новый, самый последний пункт интересного – новой формы творчества, а, то, что, с, ну, я полагаю, я не знаю вообще, кто здесь собрался, но мы, я думаю, познакомимся, а, значит, новой формы творчества, которое полностью, используют медиа ландшафт, то есть сегодня в эру, ну, во время, когда Некоторые страны живут только за счет там, валютных операций, продажи продажи контента, то творчество тут оказывается ну, как бы под самым воем, потому что оно пользуется тем ландшафтом, в котором мы обитаем. Например, вы видите по улице, видите кучу рекламных щитов. Все эти рекламные щиты, так или иначе, находятся под действием каких-то законов. Вот основной закон, который специализируется на регулировании каких-то отношений по поводу форм творческого труда является копирайтом. Ну, в общем, да, могут возникать куча понятий, куча всяких непоняток насчет авторского права копирайта отрадисплять эти моменты. Mm -hmm. Это не стоит путать, потому что авторское право – это такое это понятие, ну, я, бы, я бы так сказал, это ассоциация какой-то личности с каким-то произведением. Вот. Ну, например, там Носов написал книжку такую, Пушкин, другую книжку Писал. вот копирайт же он работает в области исключительных прав то есть право с имущественного права или еще более точнее то есть он работает со собственностью с категорией капиталистического мира и капиталистической экономики Да, копирайт это уже не просто там слово это вполне такая развитая законодательная база, как видим, и кодекс административных правонарушений, и Уголовный кодекс тоже там, э, в этом всем замешан. Да, и почему э, почему законы вообще пишутся и возникают, и к чему они призваны? На, на заре создания любых законов ставятся какие-то задачи, да? Как правило, они ставятся там какими-то государственными мужами, обществом там, или еще кем-нибудь, э, кто имеет власть эти законы. Э, изобретать и утверждать. Вот это основное назначение копирайта, которое, которое, можно сказать, из аналог истории. Будет. То есть стимулирование передачи каких-то идей, каких-то понятий, в общем, в современной, в современной терминологии мемов. Да? То есть мем — это широкое понятие, которое включает в себя почти все. Вот. Мы сейчас создаем мемопридзмёнды. Вот генерировать. Инновации. То есть стимулируется общение, и во время общения создаются различные новые, значит, усложняются струнгиру, создаются новые какие-то понятия, то есть инновации, идеи. Да. Эти идеи призван закон, в общем-то, поощрять. Да. То есть почему копирайт-лоббисты обычно артикулируют к тому, что закон, закон в авторском смежных правах, либо копирает, либо еще как-то они его мог назвать, он стимулирует развитие создания произведений, Произведений там программы обеспечения, либо каких-то картин и так далее. Вот. Далее идет понятие внедрения. То есть всякая идея потом достойна, ну, либо недостойна, либо может дерзнуть, быть внедренной. И четвертая функция этого закона это поддерживать ту, то сообщество, которое производит все это. То есть то произведение. Значит, Произведение контента. Такое слово, оно, наверное, не переводится сейчас. Все ли его понимают? Если Я не все... Плохо понимаю. Ну, контента это все, что а, создается, в общем-то... А, все, что создается нашим умственным трудом. Это может быть научная монография, это может быть музыкальное произведение, какое-то программное обеспечение, либо, либо фильм. Вот, фильм тоже это контент. Поэтому закон призван эти все четыре пункта гармонично как-то вот сбалансировано между собой значит, применять, поддерживать одно, второе, третье, ну и в общем в итоге Происходит развитие, развитие, то есть развитие усложнения общества. Да? Когда усложняется общество, создаются какие-то структуры, там большие-маленькие организации, какие-то маленькие, большие, либо долговременные, либо кратковременные сообщества, и во время возникает что-то новое. Вот, в общем-то, это цель ну, почти каждого закона, так, так иначе позитивной мотивации. его, Но э, моя часть сегодня у нас лекции будет состоять из двух из двух частей. Значит, Первая часть уже началась, она идет, и она будет называться «Проблема копирайта». А вторая часть а, будет посвящена преодолению копирайта. Я сконцентрируюсь на проблеме копирайта. Монопольная природа. В моем понимании монопольная природа – это то, что в законе об авторском смежных правах, который является центровым для белорусского копирайта, а, с, с, есть ну, основной и центральный тезис, то что любое, то что копирайт, то есть имущественное право, в данном случае я концентрируюсь только на этом, возникает по факту создания какого-либо произведения, обращения его в какую-то конкретную форму. Да, и, конечно, вот это вот плюс 50 лет, жизнь автора плюс 50 лет, я всегда подчеркиваю в этот момент то, что это бесконечное время, то есть, по сути, это жизнь, это вся жизнь, в да, которой мы находимся, если произведение возникает, значит, эти монопольные права владеют какой, на какое-то произведение, какой-то человек, либо какая-то группа лиц, потому что э, имущественное право принадлежит, может принадлежать не столько автору произведения, сколько какой-то организации, которая могла бы иметь очень относительное отношение к созданию этого произведения. Это будет чуть ниже. И вот эта вот схема, ведь я, наверное, уже кто-то видел, что я хотел подчеркнуть, то что вот этот вот центре сервера находится, эта схема подчеркивает то, что произведение может сходиться только от одного человека к, к многим. То есть какой-то один человек контролирует этот, этот момент копирования. Да? Да, кримилизация, кримилизация копирования, соответственно, возникает. То есть, читая закон об авторском и смежных правах, вы понимаете, что любое копирование можно подписать под нарушение, нарушение копирайта. Да, там есть, конечно, статья, которая подчеркивает там, свободное использование произведений, но всегда на этих законах очень интересные моменты, если перечисляют пункты, а потом пишут. И, и другие способы. Вот. <свечес> Обычно эти другие способы, а, с, ну, в каких случаях copyright защищает, да, то есть и других способах. То есть и другие способы, которые, не вот, соответствовали той первой схеме, например, вот такой способ, да, который показывает а, типичную структуру пилинговой сети, а, то бишь торрентов, которыми, я думаю, вы пользовались, она криминализирована, то есть это, эта структура и эта форма взаимоотношений запрещена. Хакинг, почему я здесь написал хакинг? Потому что на личном уровне, если вы взламываете какую-либо систему, программную систему, то есть это операционная, либо другая программа, это есть нарушение титра. Если вы не спросили разрешения у автора, как правило, авторство ну, вот в эпоху... Значит, Творчество как индустрии контента, оно очень размыто. Очень много людей участвует в произведении, там фильма, музыки и так далее, и очень трудно понимать, на, на каком этапе кто там конкретно выполнял ключевую роль. Поэтому спрашивать авторство – это сложно в этом случае. То есть там можно прописаться менеджером-бухгалтером или не заниматься творчеством. Хакинг – это творчество. Да, и правовой нигилизм, потому что ну, 90% пользователей так или иначе нарушают копирайт, использовались то торрентами, качали музыку бесплатно и так далее. То есть правовой нигилизм, когда большинство людей просто не воспринимает какой-то закон. Да. закон Кто-то написал, и вот это не большинство не воспринимает. Это таит очень-таки подводные камни. Да, Большой посредник. Большой посредник, потому что вот. Там первые пункты мажорные лейблы. Если бы мы вот ввели очень вот по этой, по этой заданной схеме, то получалось бы так. В США выходил бы фильм, необходимо было бы ждать несколько месяцев, пока он сюда придет, идти в кинотеатр, смотреть. А если бы купить диски, то это еще даже чуть позже, чем в кинотеатре, потому что кинотеатр это — это информация. Ну, то есть, это такая схема дистрибьюции. в итоге, если там в США смотрят весной, то у нас это ближе к зиме, да, прокручивается. Соответственно, большой последний производит, создает замедление распространения культуры, в общем, создает барьер, да? если все делать по копирайту, что мы не делаем, потому что мы копируем в сторону, так быстро мы, да, даже раньше, чем финальный релиз фильма выходит или программы, это у нас там уже есть, мы и пользуемся, и вот, все, всем хорошо. Да, медленно дружно. Да. То есть возникает вот ситуация долго. Я, я сейчас рассмотрю пример, который уже некоторый раз слышу, но он, он в общем интересен. То, что когда вы идете в кинотеатр, вы платите лицензионный сбор. Когда вы идете за диском, вы снова платите лицензионный сбор. То есть вы платите за один продукт дважды. Я понимаю, что диск стоит какие-то деньги, но это вот полтора доллара максимум, и, и кинотеатр стоит какие-то деньги по сидействию. Но в итоге в, в калькуляции стоимости билета в калькуляции стоимости диска входит лицензионный сбор. Почему? человека собирается дважды. Ну, если вы захотели, например, пойти в кино и потом купить еще диск того же. То есть вам может быть скидка. Отчуждение автора читателя, вот это э, то, что в общем-то большой посредник создает э, проблему отчуждения. Автор размывается непонятно, где пользователь, э, читатель, ну да, тут в широком смысле читатель, э, тут и может быть и зритель, и так далее. Э, значит, не знают, то есть не имеют прямого какого-то прямой какой-то связи. Если автор заключает исключительную лицензию, согласно даже белорусскому закону, то автор очень, отдает очень большой массив прав своих на возможность копирования и так далее, отзывос. Э, ну, вот. ну и коллективное управление, то что значит ну, создаются такие организации. Вот это очень такое странное понятие. Я его еще до сих пор пытаюсь осознать. Ну, в период, в, общем, в период рыночной экономики посредник это понятие ну, такое. Капитан. То есть все знают, что посредник перевозит товары. Вот, значит, продюсер тоже занимается посредничеством, распространяет фильм от там, создателей к потребителям. Ну еще, еще есть вот такая вот коллективная, организация, занимающаяся коллективным управлением имущественными правами. Это, это еще один посредник, который может стоять на пути к вот между значит, с потребителем какого-то контента и производителем. То есть организация, занимающаяся управлением прав управлением на произведение какое-либо. Вот. Это все создают такие цепочки, когда добраться там, от, автора к, значит, от автора к читателю обратно очень, очень сложно. Вот. И все это регулируется законом, то есть каким-то законом, который прописывает очень много... там поведенческих стереотипов для самого автора, для этой организации и для читателя. Да, произведение «Сироты», ты прям услышал про такой? Ну да, те, кто в библиотеках работает, я думаю, слышали, потому что а, мы, а, такой ресурс ев «Европеана» есть, я слышал? В общем-то, крупнейший европейский, европейский проект, который финансируется, наверное, даже там, этим Евросоюзом, он призван собирать все произведения, которых истек срок копирайта, то есть которые перешли в, значит, в общественное состояние, собирать, систематизировать и переводить в электронную форму. Там очень много произведений, и там еще больше сиротских произведений около 4 миллионов. То есть это значит, что эти произведения были созданы там, например, в веке, на них еще не истекли не копирайты. То есть действуют копирайты, и с ними не знаешь что делать. Их невозможно опубликовать, потому что э, закон, а с другой стороны, никому обратиться, потому что уже того человека и нету, он мог, там, или еще что-то. Ну, короче, в произведениях их очень много. Почему СССР написал? Потому что с развалом СССР их еще больше стало ну, в постсоветском пространстве. Получилось, что как бы Россия правоперемник, но там не все с России были, да? то есть вот, люди были с разных регионов, и такой вакуум получился, куча произведений, непонятно, кто их может иметь, там и так далее. Вот. Это серьезная проблема, потому что она, с одной стороны, оно никак не регламентировано в копирайте, и с другой стороны не дает возможность вот это на публику mm -hmm. то есть сделать, перевести в публичный элемент, то есть в общественное достояние. Да, не учитывается никакой вирусности распространения какого-то контента. Это в копирайте нашей нет, ну, коммерциализация. А, значит, Вначале, как я говорил, творчество как индустрия воспринимается, то есть а, в, идет постоянная артикуляция ну, вот, тех, кто занимается, то есть что-то продать, что-то продать про, продать какой-то плод своего труда. Но на самом-то деле это далеко не для всех создателей, это есть тяжелая тема. А вот. в копирайте именно идет вот. В, то есть, во-первых, этот монополист, то, что я создал произведение, сразу тому защищается копирайтом. Я могу быть, как, например, какой-то творческий человек, юридически неграмотным. Ну, то есть я не могу, не могу знать, что если я создал что-то, сразу там работает копирайт. Да? То есть эти моменты никак не говорили. В законе и получается что если я создаю то автоматически происходит защита то есть автоматически мое произведение коммерциализируется и это не дает возможность а вот, гибко в рамках там, сегодняшней сегодняшних потребностей работы с контентом ну да вот будете читать я рекомендую обязательно прочитать особенно там первую треть и последнюю четверть, или даже последнюю пятую часть копирайта и ну, закон об авторском смежных правах, вот, там коммерческое использование крайне размыто особенно в плане с личным использованием, особенно в плане программного обеспечения. Если там с музыкой еще более-менее понятно или какими-то фильмами, то с программным обеспечением там так фашизм такой очень серьезный. уже было. Вот самая такая забавная фишка — это 5 миллиардов могут, а, вот если, если кто-то у кого-то нарушит авторские права, автор или правообладатель может сказать, что его побеспокоили на 5 миллиардов, и, и все. И не надо никак объяснять, почему. Хоть там какой-нибудь непонятный ролик, вот, мы слушали сейчас Бориса, там был такой с, то что на, на новостном ресурсе публиковали ролик. И там 55 миллионов значит, захотела вначале правообладательница. Ну то есть 5 миллиардов тоже нужно. Она а могла захотеть 5 миллиардов, и ей не нужно было объяснять, почему 5 миллиардов ну, исковое требования. Да, в копирате тоже непрофессионально используют. Вот Наши школы начали вот с прошлой осени очень так дрожать, типа, что у нас там видос пиратский у всех остановлен. Но с другой стороны, четко в копирате прописано, что непрофессиональное использование, а в школе оно явно не может быть профессионально использовано. Вот, значит, почему школы должны переходить на лицензионные даже те же видосы? Да? То, есть, вот, то есть такой вопрос. Полемика пародий – это тоже проблема которая касается аудитологического дела, когда авторке просто не понравилась э, модификация ее произведения. И она применила так называемую э, персональную цензуру. То есть э, играет, располагает, и вообще он полностью пронизывает этой темой персональной цензуры. То есть э, либо корпоративные какие-то сложные произведения, если вы создаете произведение, кто-то начинает его модифицировать, э, и можно дело повернуть так, что, что это не будет являться, условно говоря, никакой, там, ни пародией, ни полемикой, ни там, э, науч, научной целью, либо экспериментом, э, а против, он будет повернут против вас, как человека, который решил э, обработать ее в своем понимании. То есть, по сути, будет, будет применена цензура. Вот она, это чисто борисовский случай, это... Там в будущий случай в каком-то круге или где на древущий случай, вот, то, что там -то газета, на, с, тоже там как-то газета наехала на тот сайт, что он что-то э, не очень удобно для этой газеты написал. Да, и вот эти все элементы, все предыдущие, 7 пунктов, которые были э, перечислены, они производят э, упрощение общественных отношений. То есть, если первая схема, то есть, если вот эта вот схема Предполагает отношения многих кому. Ой, что-то туда нажимаю. Так. Вот, вот, вот эта схема предполагает отношения многих коммуний, То есть каждый человек может избирать себе того, с кем он будет общаться. То вот эта схема она гораздо проще, да, такая, видите, в центре в находится и сможет диктовать свои условия каждому из, каждому из участников обмена. То есть происходит упрощение, а упрощение это деградация. Следовательно, я ну, делаю. Дело такое вывод, что в ни первому, ни второму пункту, то есть какому-то отбору идей, и ни третьему сегодняшний табирайт не способствует. Ну, напомните, пункт, и первый пункт закона, табирайта и его назначение, это есть стимулирование информационного обмена, контактов, продуцирование каких-то новых связей. Второй, это создание условий для отбора конкретных идей из кучи других идей, то есть отбора релевантных идей. Третий пункт – это реализация этих релевантных идей, то есть способствование реализации какой-то идеи. Четвертый пункт – это финанс... то есть это распределение ресурсов в пользу тех, кто создает контент. Вот. Ну да, и вот это, вот это самое заключение, которое… То есть я вижу, что выполняется только вот последний пункт, то есть перераспределение определенного контента. Остальные темы – так себе. Я бы сказал, во многом копирайт полностью против первой схемы, очень серьезно против второй, и третью — это так. Если, у вас, если вы серьезный правообладатель.